Всем привет, ребята! Узнал я вчера буквально такую новость, неприятную, конечно, может быть, для того, чтобы делать прямые трансляции с телефона. Ну и чтобы они не были именно стационарными, YouTube ввел ограничения на тысячу подписчиков. Вот, и поэтому сейчас прямые трансляции можно будет делать, стримы только стационарно. Уже нельзя будет как-то делать э, с телефона или еще где-то, ну, в любом месте. Поэтому давайте соберем эту тысячу подписчиков. И чтобы мы выходили с вами в эфир где угодно, когда угодно. Не только дома за компьютером, но еще в каком-нибудь другом месте. Поэтому все, кто за, подписывайтесь, ставьте лайки, палец вверх. Будем запускать стримы в любом месте. Будем общаться. Ну, а так, до новых встреч. Всем пока. Огонь и полоня! Ты понимаешь, какая-то песня там была? В тот вечер я эту песню слушал. Падали листья, подали Надо ли нам было, надо ли Алис я падали, сука, падали.